На телеканале УТР Новости в студии Анна Космина. Здравствуйте. Правительство намерено контролировать экологическую ситуацию в стране. Для этого собираются усовершенствовать природоохранное законодательство. Штрафы увеличат, а чиновников, которые будут игнорировать нарушения, ждет наказание. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабинета министров. Основные проблемы, по его словам, накапливание миллиардов тонн бытовых и промышленных отходов, вырубка лицов и застройка зеленых зон. Экологические проблемы также создает аграрный комплекс, истощая земли. Немедленно нужно улучшать законодательную базу охраны окружающей среды. Повышать ответственность перед законом, в первую очередь, чиновников, которые сквозь пальцы смотрят на нарушения. Также очевидно, что за состоянием экологии нужен постоянный контроль. Он введен с помощью системы космического мониторинга. Министерство экологии и природных ресурсов створило. Министерство создало автоматизированную систему, которая позволяет использовать возможности дистанционного зондирования земли и современных методов обработки и анализа данных в рамках природного заповедного фонда. Это дает значительное повышение эффективности контроля, использование природных ресурсов, оценки состояния и обеспечение эффективного предотвращения случаем нарушения природоохранного законодательства. Также правительство ведет переговоры относительно импорта газа из Катара через Турцию. По словам премьер-министра, за транспортировку жиженного катарского газа Украина будет платить втрое меньше, чем на данный момент за российский. Стороны запланировали переговоры на конец мая. Першими каменями. Первыми шагами программы станет работа в Киеве в конце мая двусторонних рабочих групп по вопросам энергетики и сельского хозяйства. Соответствующее поручение Министерству экономического развития и торговли, координатору проекта и другим ведомствам я уже дал. Работу необходимо построить таким образом, чтобы во время визита президента Украины в Катар осенью текущего года стратегическая программа была готова к подписанию. Карта Украины насчитывает почти полтысячи городов. Четверть из них требует особого внимания, потому как они полностью зависимы от одного или нескольких предприятий. Такие учреждения дают людям работу и платят налоги в местный бюджет. Города, которые являются спутниками своих предприятий, называют монофункциональными. Председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Фиртер считает, владельцы таких фирм должны развивать города, создавать организационные, рекреационные и налоговые условия для жителей. Председатели Армянской и Красноперекопска подписали меморандум о сотрудничестве с акционером градообразующих предприятий «Крымский титан» и «Крымский содовый завод» Дмитрием Фирташем. На деньги предприятий будет реконструировано Дом культуры в Красноперекопске, две школы, центр детского и юношеского творчества в Армянске. В общей сложности утвердили пятилетнюю программу помощи городу. Будет отремонтирована канализация, подъезды, лифты, крыши жилищных домов, детские площадки и центральный парк. Как инвестор городообразующих предприятий, Дмитрий Фирташ уже больше пяти лет помогает соседним городам. Как председатель Федерации работодателей, он призывает других владельцев как можно больше внимания уделять моногородам. Не только платить налоги, но и позаботиться о развитии инфраструктуры и коммунальной сферы. А страна, в свою очередь, должна создать такие условия поддержки, возможно, даже изменить законодательство, чтобы устранить проблемы, которые тормозят развитие моногородов. Бизнес в Украине достиг, созрел для того, чтобы развивать социальное партнерство, он стал социально ответственным. Та инициатива, которая сегодня была высказана относительно законодательных инициатив, я считаю, что мы должны ее поддержать. Мэры сопутствующих городов говорят, что даже сегодняшние сложности системы налогообложения сдерживают владельцев предприятий от помощи. Эти социальные инвестиции, они готовы предприятия вложить в города. Но нужно решить так, чтобы за каждую такую инвестицию предприятиям не пришлось платить налог дополнительный. Федерации работодателей говорят, стране и бизнесу необходимо объединить усилия над созданием нормативно-правовой базы, которая обеспечит развитие моногородов. Мы будем инициировать с своей стороны от федерации такое предложение Кабинету министру, правительству и парламенту, по поводу того, чтобы допустим те предприятия, которые находятся в этих городах моногородах, которые имеют, скажем определенные возможности чтобы в них был какой-то стимул финансировать и помогать городу, потому что вы знаете, что даже то, что мы сейчас тут подписываем, и мы будем делать, это достаточно большие деньги. Мы не можем их не занести себе даже на затраты. То есть, грубо говоря, мы не можем поставить себе в расходную часть, мы должны это делать только с прибыли. Мы говорим, что не надо нам помогать, не надо нам там давать какие-то возможности, какие-то льготы. Но хотя бы дайте нам возможность, чтобы мы могли их брать себе на, на, на расходы, для того, чтобы мы могли хотя бы не платить еще с этого налоги, а то мы для того, что мы хотим сделать хорошо мы еще платим и все же одного лишь изменения налоговых норм недостаточно говорит дмитрий фирташ федерации работодатели считают что проблемы моногородов должны рассматриваться на системном государственном уровне а власти необходимо принять новую национальную программу развития моногородов федерация готова помочь в формировании этой стратегии потому что развитие страны это общее дело ирина тищенко новости утр. Судмедэкспертиза выявила на теле бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко два синяка. Осмотр провели в Качановской колонии после заявления экс-премьера об избиении. Напомним, в апреле Тимошенко заявила, что ее насильно перевозили в больницу, впоследствии чего она получила телесные повреждения. Фотографии синяков обнародовала в интернете бывший омбудсмен Нина Карпачева, но в генпрокуратуре отказались признавать подлинность фото. Происхождение гематом врачам определить не удалось. Эксперты говорят, Юлии Тимошенко трижды предлагали пройти обследование но она отказалась. Правда, с 9 мая экс-премьер все же находится в харьковской больнице у Она дала согласие на транспортировку в клинику при сопровождении врача из Германии. Он же несет ответственность за обследование, лечение и последствия лечения. В зависимости, того, ситуация... В зависимости от того, какая ситуация будет складываться и какие жалобы будет предъявлять больная, врач будет принимать те меры, которые он будет считать необходимыми. Правда, Юлия Владимировна отказалась от обследования, потому клинические анализы она не сдает. Она отказала и украинским врачам, и нашему коллеге из Германии. Звезды Маринского театра на сцене Национальной оперы Украины. Знаменитый театр впервые показал в Киеве легендарный спектакль режиссера Леонида Баратова, Хованщина, постановку которой входит в репертуар театра с 1960 года. Спектакль прошел в рамках 11 Московского пасхального фестиваля. Москва эпохи 17 века на сцене национальной оперы Украины. Мариинский театр представил украинским зрителям легендарную постановку «Хованщина» Модеста Мусоргского. И хотя в репертуаре театра спектакль существует уже полвека, в Киеве его показали впервые. Мариинский театр за свою богатую историю пережил десятки, если не сотни премьер. Но абсолютно эпохальными стали фундаментальные произведения русской классики. И Хованщина занимает в этом списке особое место. Долгожительницу Мариинки привезли из Москвы в Киев четырьмя фурами. Коллектив прибыл в составе 270 исполнителей, солисты, хор и симфонический оркестр. Это те спектакли, которые живут долго не потому, что они неинтересны, да, слабые или... Вышли из моды, а наоборот, они никак не подвластный мод. Певцы, которые поют в этом спектакле, они гордятся тем, что они поют в историческом спектакле. Зрителям представили масштабное произведение мусорского с оркестровым вступлением «Рассвет на Москва-реке» со скульптурно выписанными композитором образами Раскольницы Марфы, Досифея, князя Ивана Хованского и Василия Голицына. Яркое исполнение оркестра, солистов и хора переносит зрителя во времена властвования князя Хованского. Гастроли театра в Киеве вызвали огромный интерес у музыкальной общественности. И Хочется послушать исполнение, а, говорят, будет петь Бордина. Очень бы хотела послушать. Мне очень нравится вообще театр которые сегодня привезли и который будет показываться. Я не говорю уже конкретно о дирижере, о хоре, о, о, о, о декорациях. Просто хочется послушать хорошую музыку в хорошем качестве. Представление состоялось в рамках 11 Московского пасхального фестиваля. Инициатором которого является главный диригент Мариинского театра Валерий Гергиев. Юлия Война, Наталья Бабык, Александр Ковалевский. Новости Утр. На этом у меня все. Оставайтесь с нами на телеканале Утр.